Жена решила обратить на себя внимание мужа, одела новое платьице, подходит к мужу и говорит, «Дорогой, ты ничего не замечаешь?» Муж, не отрываясь от газеты, говорит, «Да нет, ничего не замечаю!» На следующий день жена сделала себе причесочку, снова подходит к мужу и говорит, дорогой, «Ну, а сейчас ты ничего не замечаешь?» Муж, не отрываясь от телефона, говорит, «Да нет, отстань же ты от меня!» Жена в ярости берет, одевает на себя противогаз и говорит, «Ну, а сейчас ты хоть что-нибудь заметил?» Муж так смотрит и говорит, «Ты что, брови, что ли, выщипала?»